На пост премьер-министра Великобритании является Раши Сунак. вы только подумайте, индус правит Британии, все королевское семейство в гробах хором скрежещет зубами, ну уже вроде как, да, действительно, ну это лицо не обремененное, так сказать, интеллектом, да, уши это просто, да. Что, как там, на, за что боролись, на то и напоролись. Задумался зайчик, вот эта лапа, да? Такой по охаре там волку или кто там пытается догнать, а то все, зайчик трусливый этот, блин, ну такая Взбивает машина. идиотские стереотипы, да? Вот. Он а крупный, деле... мощный зверь. Да, и действительно зверь. Вот. И скорость, и не так, так сказать, не, не так легко его там кому-то поймать, да, а наш... если попытка, так еще и вот этой лапой по этому самому. Ролик же, мы же показывали, поезд обогнал, ну пусть он там, да, не на полное это. Тем не менее, жадные и коварные гномы прячут свое золото подальше от чужих глаз, синие горы Средиземья. Какое это клоунство, у него этот, что он еще крутится, блин, складывается, и на шапке, и на каски тоже привинтили, блин, это... Мы когда-то показывали то ли ролик, то ли гифку, когда он там в этот мерен садится, ему кто-то из этих рабов вот этот крестик еще наклоняет, чтобы да. уж он его не обломил. А я гифку какую-то видел, он его когда наклоняет и оттуда такой лазер, типа кто-то прорисовывал. Ну клоунство просто, ну зачем блин, он что в этой шахте будет светить кого-то или что? А если ты светишься, да, как светоч какой-то, так тебе ни каска не нужна, не тем более этот крест, этот гробовой. Это что, его без креста, значит, не узнают? Или ну, что? Получается, получается так, что да. нахрен никому не нужно. А так будет, о, это же этот, тот самый, да? I want believe, хочу верить. Вот. Это ну, этот, ну, тут, Шахид Иран, который... Ой, и, вот причем Причем я не знаю это Степ, самое Там, конечно, там, жестокий, там но... пишут Что разработка Иранцы купили разработку Ну и там вообще что юморят что украинская разработка О, Изначально 2000 ну, каких-то годов советских, ну, советских, советских времен Вроде бы, бы более-менее современные ну, Тоже вот эти находки в лесу вот, интересно, ну вот это же как черновик или что-то такое, это ж портал какой-то, какого-то, это, видите, какое исполнение, какой заглаженное Зализанное основание, это вот как это? это, вот. ну, как просто... это? это ли выросла, то ли mm -hmm. да, ну, и... только выросла и просто вот в лесу в каком-то стоит, что, для чего, почему она не обросла там каким-то этим, ну то есть что-то за ней следит, ну одни вопросы, интересно, вот это вот авокадо, авокадо да? же, mm -hmm. ну да Почему оно у нас не растет? Я посадил. Почему для этих самых? Ну, пока таких плодов нету, да? Почему у каких-то этих самых питеков оно плодоносит? Как говна, извините. Дулю с маком. Серьезно, с башня с принцессой. Точно. С этой, с Рапунзель, да? Которая с косой. Серьезно, пробка-каска, как в напарнике. С антенной. Вот, а это вот, видите, спички не только детям не игрушки, но ну это, ну как это можно, а? там будет еще, может быть, одна гифка, как собака вообще эту включила, печь эту газовую зашла ну как вот, а ну как вот, лазил вот и зажег спичками, ну как, и хорошо, что диван же кожаный, может же не загорится. Ну, вот еще и якобы там крепости звезды бывают, да, это видите, вот какой этот самый, да, вот то ли вырастает, то ли остаток этого. Как капли на воде падают, волны идут, и только оно в замерзшем состоянии, то есть кто-то пипеткой домик капнул, а вот волны из этого, а ну что, удобно, может наводнения какие-то бывают. Вот Или как этот, мы же говорили, да, вот эти фигуры хладни, вот, вот нам когда показывают, да, Эксперименты кто-то делает на динамике, там лист железа или чего-то, насыпает какой-то песочек, и в зависимости от часот, получ... частот фигуры определенные получается. Но ну, это же для нас, для которых существует время, да. Вот. А в другом состоянии без времени, это возможно тоже в движении происходит, это, да. Только для нас мало заметно. Вот я вот, вроде бы простая, это смешная собака боится скелета. Вот, у ну, я возникает у меня вопрос, что она его боится? Откуда собака знает, что у нее, ну вот, в принципе, внутри вот такое строение, что и страшно, ну как, почему мы скелетов боимся? Оживший, а да, это ж мертвяк какой-то, этот самый определенный там у слоев населения вызывает. А собака, что, боится костей? Ну, тем более, как она не знает, движется этот скелет, ее не пугают этим вот движущимся там чем-то. Ну, не, непознанным. Это... Вот, но собака, мягко говоря, <coughs> охреневшая, да? да? Вот этот какой-то жук находится на какую-то муху. Как сняли? Ну, макросъемка, возможно. Вот. Но у меня всегда вот эти макросъемки вот такого уровня уже. Ну, не, не тем более там про этот, как его. Э, атомы или какие-то там молекулы или еще когда снимают. Почему-то такая макросъемка вызывает, ну, недоверие. Вот, недоверие. Причем чем больше у... у увеличение, тем как вроде бы и детали больше, это самое, но тем не менее оно какое-то какое-то усложнение получается, просто невероятное усложнение, да, ну может еще до какого-то червячка дойдем, вот, ну невероятно, человеческое тело более примитивное. Вот. А когда просто своим взглядом смотришь, деталей-то больше, ну вот без всякого увеличения. И, Но все равно она воспринимается естественнее. А вот эти увеличения, они кажутся ну, искусственным каким-то. Подрисованным. Да. То вот. ли искусственный интеллект, то ли сами эти фотографы, фотошоперы. Вот эти. Вот, видите, на рыбалке. <свят> Пятак. Вот, а, свинка ну, какая-то. Причем это свинка. Ну Да. Горячие пончики. Это была тоже рубрика. Ну, люди понимают все на самом деле. Что нам этот Макдак еще какая-нибудь херня вспоминают? Блинные, пельменные, сосисочные даже. Это я уже удивился. Ну, вот пирожковые, пончиковые. Пирожковые. Пончиковые. пончиковые это это, это рассказывал. тьма просто, это самое. Вот. А то, ой, Макдональдс ушел. Все, все, и все, и точка теперь. Да? <laughs> Нет, ничего страшного. Надо это вспоминать. Конечно, были там эти самые там. И рюмочные были, и все такое прочее. Ну, в советское время это не особо распространено было, это постсоветская начала это мерзость да? вот А также шашлычная, ну что только не было эти самые, это просто неописуемо какие. И выбор же колоссальный, это на предыдущем стриме я вспоминал, вот. несколько десятков э, сахтов пельменей. Ну да. Вот, а я сейчас подумал, что какие Макдональдс? о чем вы говорите? Все шаурмечных жирот и вот этих пирожков, и все. ну потому что денег все равно не у всех на эти, они же все равно дорогие эти Макдональдсы до сих пор, чем пирожков набрать или какую-то шаурму слопать. И э, бояться, ой, ушел Макдональдс, то а срали все на него с высокой колокольней. Только за счет пропаганды, да. этой, потому что сам этот э, Мишка Меченый mm -hmm. вот, пропагандировал эту мерзость дохлую. Государственная программа по поддержке малого бизнеса. Видите, он без этого доедает Хрым последний, а он, тут государство, вот, блин. вот И пока будет такое отношение, <с пока будет государство, страна и прочее, это хренотень. вот так оно и будет. Потому что нужно все это дело сформировать. Держава. А что такое держава? Это каждый себя держит. И получается такое сообщество. Светлая в 75, Гарри Николаевич. Киев Научфильм тоже полосы на поросятах рисовали для съемок неправильных. О, это что, это самое, типа, обдикие, да? Обмануть. Mm -hmm. Михаил Ну Малень... да, эту историю рассказывал, по-моему, Шляхов, уважаемый. Михаил Маленков. Зачем Макдональдс, когда есть вкусная шаверма? Ну, в кавычках мысли название. А может быть в кавычках, потому что... Это уж опасно. Леша пишет. Ян, может ей костей не давали? Вот и удивилась собака. Блин, действительно, все время кормы эти, она не знает, что такое кости эти грызть. Да, тоже. Это вот эти вот, как там, победа коммунизма, Пукс, или как там это в том фильме. Вот. Я думаю, это юмор, оказывается, вот есть. скрещенные, ну они ж послёные считаются. Скрещенный помидор, томат с картошкой, и вот одно, два в одном. Ну, что, плохо и равно. вершки, и корешки, и все идет в эту самую в пищу, да? Mm -hmm. вот. Особенно если еще картофель, чтобы не было там такого количества крахмала. Вот. Или крахмал этот, чтобы был заменен тем, который не будет скле э, склеивать ну, внутри. Ну для переходного периода, потому что все равно нужно от этого картофель, все равно вреден сухом ну, сыром для каждого состоянии. для каждого уровня человека это по-разному да. кто перешел на картофель отказавшись от убойной деле, да, да, это конечно, все равно лучше. героический поступок и правильный и люди будут все равно э, пока что двигаться степенно, пошагово к более здоровому питанию поэтому нельзя чтобы раз и сразу появилось только веганство потому что все равно будут переходные этапы люди разных возрастов разных этих сам поэтому да картофель и прочее это да нужно Будет еще. Попросите у капиталиста поднять вам зарплату на 500 рублей, он скажет, что не может себе этого позволить. Объединитесь с другими работниками в профсоюз и капиталист позволит себе потратить миллион рублей на борьбу с вами. Да, это скупой платит дважды. Вот, вот, это вот Елихова говорит об этом же профсоюзы. Профсоюзы в Советском Союзе это было очень массово, очень мощно и огромное количество ресурсов только надо было, чтобы туда лапу не запускали всевозможные э, шакалы. Вот, причем не просто, что именно оттуда красть, а как Петрушка использовали эти профсоюзы, ну как-то стасичное движение, чтобы да. перехватили и манипулировать стали. Вот. А это должно быть абсолютно прозрачно, абсолютно открыто, и сейчас при развитии интернета. Э, интернета это управление должно быть онлайн, и все знают, куда тратить, а не так, как вот в советское время было, хреново туча каких-то э, Домов отдыха и прочей хрени, Санаторий. на самом деле, для элиты построены были на берегах э, Крыма и Кавказа. А туда вот, допустим, мои родственники, и я сам, ни разу не попадали. А они вот. на учете же вот этих профсоюзов и прочих этих, ты да. знаешь, а вместо этого надо было все-таки переделать то, что, к сожалению, покойный уже, к сожалению, опять же, покойный Андрей, Андрей Купцов недопонимал, распределение вот этой заработной платы. А я это дело конкретно изучил, вот когда был заместителем председателя стачечного комитета на заводе. Вот, это очень мутная тема, и до сих пор ее замалчивает страшное дело. Почему на самом деле тупик был Советского Союза? Че ты тут живешь в одно рыло, а мне... Это, это, если тренировка, конечно, это такое, но, но, все равно но этого добиться невозможно от животного. Это уровень уже даже не людины. Это уровень человека. Животное, он... априори не может оно пойти. По... Птички какие-то там чирикают ему кажется, что и на, него, на его еду претендуют. Он нач, бежит, начинает, он не хочет, но он бежит, жрет потому что это его... Как, как это делиться, как это кто-то вдруг съест. Там понимаете, уровень истины. вот этих современных этих э, олигофренов, да, этих олигархов, вот, которые жрут не то, что в Тригоровах, в сто глоток жрут и не могут ни с чем поделиться. Ну, как все эти буржуи, ну, капиталисты на тень. Со хуже собаки, получается. Вот такой вот. Как вот? Ну достаточно тебе. Ну поделись с другими. Как я тебя узнаю? Я буду по пояс голый. Это пляж тут все такие. На футболке будет надпись Металлика. Вот, надеюсь, тонкость юмора оценили. Да, это прекрасно просто. Ну вот, вот пожалуйста, опять правда жизни, Это да? просто, блин, не в какие-то... Лиса дружит с курами. Почему нам втюхивали эту хренотень? Лиса забралась и... Зарезала... Нет, не, не зарезала. Зарезал, это обычно говорят про волка. Волк забирается в овчарню и зарезал всех овец. Вы что, дебил, что ли? Вот, ну одну, ладно, ну, утащил да. и там сожрали всем своим этим выводкам, да? Вот э, Лиса забралась курятник Подушила всех кур Да что она, идиотка или что Забралась, она вытащит одну куртку Как ку куртку <laughs> Да, курки, три штуки, да Помните ну, это да, в этом точно. фильме Вот Одну вытащит, потому что хозяева не уследят Их там сотня вот, В нормальных деревнях как было Вылупились эти курчата Утята и прочая хренотень, Пошли на ближайший пруд, а потом возвращаются Их там колбасят уже к зиме вот разница видите, в этих ростах. Как, как 188 относительно? 188 сантиметров, вот, на голову выше 170, но, блин, на полголовы ниже на 107. Ну, ну какие вот. дела. А дело в том, что для этот самый, для женщины, для девушки, 170 сантиметров это достаточно прилично считается рост. Вот. Ну, а вот 175, 170, ну да. Хотя ты 175 вроде. Ну да, у меня 174 ну. по идее. Вот. Поэтому. этому. Генпрокурор США, увидев дом генпрокурора России, понял, что американская мечта это фуфло. -фу это ж вот эти золотые балясины, Золото богато, квартиры, кошельки. Открыл дверь, завалила этими вялыми, протушими этими долларами. Северноядовитый ядовитый океан. Это точно. Ребенок действительно этот самый. Как там, устами? Ну не младенца, а истина. лаголе о, действительно этот самый не ледовитый а ядовитый вот, более справедливо время лечит бесплатно но без наркоза да интересно. тонкое слова. высказывание Тонко, да, да, лечит но блин настолько болезненно что его ну, на хрен продукты вот что там эта бегущая строка захоронение чего кого блин продуктов там, где искать клады, да, с просрочкой, в смысле, Ой. Или тех, которые будут такими а, продуктами питаться. питаться. Потом будет захоронение. А, ну это я фотографировал, это наше яблоко. Вот они э, жарили. жарило, жареное да. А потом вот эти дожди резко, влага пошла, они должно постепенно быть. И они аж полупались. И начали гнить. прям еще висит. Ну, в общем, существо. Существо. Тут говоришь, погода была не погода, а полетим. Вот, ну вот это сфоткал там друзья, соратники подсказали. Ну вроде как ложно, дождевик очень похоже на него ядовитый он. Вот. Это-то вот дождевики, видите тоже грибы. Пушистые. Пушистые. Пушистые. О, Леха не представляю, как это можно с ними управляться. Это неописуемо. Это неописуемо. И это ж кадры только меньше половины даже. О, не представляем. Абсолютно. Илон Моск.